тает, как ствол березы плачет по песне, душа моя тоскует и страдает, ах, если можно было стоп нажать и стрелки раскрутить вовсю, обратно И что-то в своем мире поменять, Чтоб не дойти до точки невозврата. Но падая вниз, я падаю. Закончен навеки Мой странный каприз Которым хотел насладиться Я знаю, как жаль осознать Что годы прошли А я до сих пор Как амеба под призмой чая не выпить и кофе сварить осталось бессмысленно вниз опуститься стремительным шагом без страха вперед Получилось Наоборот И где я споткнулся Блуждая По жизни Но падая вниз Я падаю вниз И крик тишину Пустоты Разрывает Закончен навеки Приз, которым хотел насладиться, я знаю,